Пизделы, пожалуйста. Так, здравствуйте, дорогие подруги. С вами снова сегодня команда проекта Кэшер Ирина Склянкина, Россия Тула. Елена Красильщик, Россия Кострома. Елена Строганова, Россия Самара. И рада приветствовать вас на а, вебинаре нового проекта «Еврейские корни заботы об окружающем мире. От текста к активизму». И сегодняшний наш вебинар называется «Иудаизм. Экология. Устойчивость». И обо всех этих понятиях мы с вами поговорим в течение этого часа. Итак, Катюш, можно опросик? Просим вас ответить на вопрос, какого вы видите нашу планету через 20-30 лет. Итак, у нас э, ухудшится состояние окружающей среды, к сожалению, лидирует. Да? Наверное, все у нас ответили участники «Процветающая земля». Все-таки у нас оптимисты есть два человека. Четыре человека. А, Слушайте, у нас всего шесть человек ответила, а у нас 13, так что еще не все. Ну, смотри, мы соорганизаторы организаторы, не можем отвечать. Я вроде разбежалась, Я как? Это, это, угу. это раз, девять. Раз. Значит, еще осталось чуть-чуть. Угу. Трое человек не ответил, но если сейчас я снова запущу, все обнулится уже. Если эти трое за минуту не ответили, видимо, технически они не могут ответить. Ну хорошо, понятно, спасибо большое. То есть наши опасения не напрасны, потому что каждый день мы сталкиваемся с новостями, которые говорят о различных экологических кризисах, то в одном месте планеты, то в другом. А что же такое экология в общем? Катюш, можно слайд? Кто знает, что такое экология? Наука. Да, о чем? Состояние природы. Как правильно выразиться, не помню. Ничего страшного, это, в принципе, очень близко к классическому такому определению, которое у нас было. Экология – это от греческого «ойкос» – дом, жилища, место пребывания и логос – изучения, то есть наука об отношении организмов между собой и со средой обитания. Этот термин был предложен в 1866 году немецким биологом Геккелем. Но с середины XX века в связи с усилившимся влиянием человека на природу, экология стала научной основой рационального природопользования, охраны живых организмов. И термин экологии приобрел широкий смысл. В 70-х годах формируется уже экология человека или социальная экология, которая изучает взаимодействие общества и природы с целью сохранения природной среды. Вот у нас Лена Красивича как-то выпала, просит принять ее. Получилось? Да, все нормально. Ну, слава богу, хорошо. И, а, и в широком смысле вообще экологию рассматривают как научную основу стратегии выживания человечества. И сегодня у нас очень низкий уровень, к сожалению, экологического сознания в России и экологической культуры. Это почему? Потому что у нас нет экологического образования. И проект Кэшер, как активная женская организация, не мог стоять в стороне. И с этого года мы запустили новый проект с Тубишвата. На Тубишвате, если вы были, как раз вы, мы о нем говорили. Еврейские корни заботы об окружающей среде. Почему? Потому что а, а, есть много еврейских текстов, которые как раз подчеркивают, что человек должен заботиться об окружающем мире. Что мы будем делать в этом проекте? У нас будет 10 городов России, мы будем изучать еврейские тексты и находить в них посылы к различным сторонам защиты окружающей среды. И будем делать конкретные действия. Какие, например? Выработаем экологические привычки. Самое простое, вот сейчас мы будем печатать сумки холщовые, многоразовые, да, с эмблемами нашего проекта. Для чего? Для того, чтобы сократить потребление пластика. И вы найдете в своем городе какую-то конкретную экологическую проблему и, и попытаетесь ее решить. Ну, понятное дело, не какую-то глобальную, а то, что вы можете сделать вместе с партнерами. В рамках вебинара, в рамках семинара будет несколько вебинаров, и в сентябре запланирован большой тренинг в городах, надеюсь, что у нас всем уже можно будет выходить, в котором вы вместе с партнерами будете обсуждать и не только еврейские тексты, но и вашу конкретную экологическую деятельность, совместную на благо вашего города. Это поможет также укрепить еврейскую общину. Почему? Потому что, может быть, кому-то, кому, кому интересный вопрос окружающей среды, было не могли себя найти в еврейской общине. А теперь вы откроете им еще одну точку доступа для этого. Да, водитель, да. Вот. И скажите, пожалуйста, как вы думаете, какие экологические законы есть в истории? Может быть, вы что-то вспомните? Не стесняйтесь. Включайте микрофончики, у кого не выключены. Нельзя вырубать, например, садовые деревья. Ну, был, был а, спасибо большое, Лен. Еще? Да, на седьмой год отдыхают в природе. Спасибо, спасибо Галя. Да. Очень важный закон, да, седьмой год отдыхает земля. Угу, спасибо. Ну, а Тубишват, праздник деревьев, это тоже как бы очень важно. Отлично, да, что в него э, стала такая традиция, что делают обычно Тубишват? Сажают. Уничтожают деревья, да, то есть озеленение. Мы таким, вот, смотрите, один из примеров, да, как можно легко сделать экологически важное дело и выполнить заповедь Торы, посадить дерево. Ну, кстати, достаточно... унич... да. уничтожать же тоже, не... не только плодовые деревья, но и вообще какие-то старые такие ценные породы, да. Олив... Оливковое дерево вообще нужно будет просто, если там, не знаю, проложить дорогу, нужно его просто выкач... вырыть, пересадить, его никаким образом нельзя уничтожить. То есть это большая проблема. Спасибо, Лен. Да, это очень важный закон. Закон э, запрета уничтожать фруктовые деревья. И в более и да, но и в широком смысле это вообще бессмысленное уничтожение чего-либо. Баль-ташхит называется этот закон. Также в Талмуде и в Галахе есть нормы, которые регулируют удаление вредных, грязных или загрязняющих предприятий от жилых зон и источников воды. Вот, Например, там тогда было кожевенное производство, соответственно, грязь, запах специфический, и только в определенной стороне от поселения это могло быть на определенном расстоянии. Еще есть законы, связанные со шхитой. Шхита – это кошерный забой животных, да, чтобы минимальное страдание животному доставить. И отсюда выводит более общий закон – это бессмысленная жестокость по отношению к животным. Сарба, Алей, Хаим, видите, как много более трех тысяч лет назад какие были гуманные законы, заложены в Торе. Вот чем больше читаешь, тем больше изучаешь, тем больше все восхищаешься. Как тогда, тогда уже ну, среди такого уровня древнего мира в Торе были такие законы, на сегодня У -у -у -у. всем актуальны, кажущиеся очень гуманными. Кто-то еще что хотел сказать? Извиняюсь. Нет, это Лен согласилась. И, как всегда, возвращаясь к Туре, исходные принципы еврейской экологической этики мы находим в Бришит, в двух историях творения. Катюш, можно следующий слайд? Угу, спасибо. Это вот наш проект, а можно еще следующий? Вот о чем мы говорили, какие города у нас, что мы будем делать. Угу. Лолит, можете зачитать? Микрофон у вас выключен только. Не слышно. Хорошо да. слышно. О, да, поближе и погромче. Спасибо. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему, сотворил его, мужчину и женщину, сотворил он их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, владитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и овладейте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными». И над всяким животным, движущимся по земле, да решит 1, 27, 28. Угу. Спасибо. И, и теперь у нас вопрос. Как вы думаете, какая идея заложена в выделенных словах? Вот смотрите, выделены у нас глаголы ладитесь и размножайтесь и наполняйте. Но это заповедь о создании семьи, о продолжении человеческого рода. Угу. А чтобы род продолжался, как мы думаем, в связи с экологией, вот с нашей сегодняшней темой вебинара, мы должны обеспечить определенные условия для продолжения этого? Само собой, разумеется. Угу. То есть, что нужно делать нам? Беречь окружающую среду. Правильно, точно Для... что было, где плодиться и размножаться. И да, себя меч я... в этой среде, это тоже заповедь. Конечно, и чтобы передать, было, что передать следующему поколению, да? Не только нам попользоваться и все, а плодить, э, и а, а что было, что оставить потомкам. И этот текст встречается, эта тема встречается не только в этом тексте, но, может быть, вы вспомните Стубишвата рассказ. А дедушка, который сажал деревья? Дерево, которое сажал, да-да-да. Да. зачем ты сажаешь, ты все равно не дождешься ничего. Он сказал, да, что да. я пришел в этот мир, где уже были деревья. И я сажаю для своих потомков, чтобы они тоже были с этими деревьями. То есть, заботясь об окружающей среде, человек поступает в полном соответствии с духом иудаизма. Старается, чтобы его потомки тоже могли наслаждаться тем, чем при жизни наслаждался он сам. Ну и не его дело заканчивать, да, что-то. Нужно что-то начать делать правильно, а заканчивать это уже. Угу. Да. Согласна, спасибо. Угу. И, а... Катюш, можно следующий слайд? Тонь, прочитайте? Галя, золотик, прочитаешь? Поместил Господь Бог Адама в саду Эдемском, чтобы Адам обрабатывал сад и охранял его. Как, Какова обязанность Адама в саду? Обрабатывать, охранять. Логично, спасибо, не поспоришь. Как ты, Фил, расширим? Вообще-то в саду всегда много работы. Во-первых, и почистить, и... Это, видимо, это обрабатывать. Чтобы что-то не засохло, ну, обрабатывать, да, где-то, наверное, подкопать, подрыхлить. Любоваться деревьями, чего бы нет. Любоваться ли Да, любоваться, да. У -у -у -у. да. Охранять, чтобы кабаны не подъели деревья, зайцы не подрызли кору, да? У -у -у. То есть а, а, человека поместили в рай. Казалось бы, что еще ждать от жизни. Но это и привилегия, и с другой стороны это ответственность, как вы все правильно сказали, потому что сад требует, для того, чтобы сад был красивый и ухоженный, он требует большого труда. Да? То есть его посадили туда, но и дали ему сразу работу. То есть получается функция человека в исправлении мироздания ⁇ это сохранять то, что он получил. Uh -huh. Uh -huh. Спасибо. Может, что-то еще что-то дополнит? Ну, когда человек что-то делает с чем-то, то он сам к этому бережно относится, да? да. Э -э так сказать, ценя свой труд. Это и когда, когда ты вкладываешь любовь кого в кого-то, в чего-то, то ты и любишь у этого человека или это дерево, или этот цветочек больше, да? Даже вспомним, как мы сажаем цветы, да? Ухаживаем, колем, лелеем, и потом с какой гордостью рассказываем, показываем говорим с ними часто, с растениями, да, и говорят, что, между прочим, очень отзывчивы растения на то, если говорить с ними. Точно, точно. То есть душу вкладывается. Угу. Спасибо большое. Говорит дачник э, с большим старшим Да, и с ежегодными большими урожаями. А еще я слышала, что полезно включать классическую музыку и растениям, и животным. Там у коров лучше удой от классики. Растения, да, Тони, вот Тоня тоже говорит, что да, проверяли. И действительно так. А моцарт улучшает интеллектуальную способность у детей. Вау, вау, вау. Так, рожденький. Рожденький. У кого нет слуха. <смех> <смех> Это я себе. Слух развивается при этом. Спасибо большое. Видите, сколько гармоничных тем. Можно <смех> э, Еще один отрывочек, который здесь. Юли, кто-нибудь хочет из вас прочитать? Тоня. Угу. Только звук выключен, Тонь. Микрофон теперь. Вот, теперь включен. У, -у. у меня старый, пока у меня не появился новый. А от... вот от... когда Всевышний а, создал первый да, человек. Да, да, да. Есть, есть, есть, есть. есть. Когда Всевышний создал первого человека, он показал ему все деревья в райском саду и сказал, посмотри на мои творения, как они прекрасны. Все это я создал для тебя. Постарайся же не портить мой мир, ибо если испортишь, некому будет исправить. Кахилет раба. Такова роль здесь отведена человеку. Ну понятно, беречь, приумножать. Сохранить! Почему, нек почему некому исправить? Мы исправляем. У нас секунд олям секунд медос вот Это значит, он потому что все-таки сохранил для нас. А если бы не сохранил, так э, что бы мы Неким поели, исправлять было бы. Да, мы, мы плохо себя вели, поэтому есть что исправлять. Смотрите, можно испортить так, что испортить и тебя уже не будет, да? Как говорят экономические глобальная мы смотрели с вами множество фильмов, когда люди уже покидают Землю. Да? У меня был такой вариант ответа, что на Земле уже не живут, живут на других планетах. То есть человек настолько мог испортить Землю, что жизнь на ней была бы невозможна, да? и уже исправлять было бы не, нечего. То есть у нас mm -hmm. еще все-таки есть шанс, как вы правильно сказали, на исправление. Поэтому мы не опускаем руки, а пытаемся что-то сделать на своем а, локальном уровне. Да? Потому что нельзя сразу изменить всю систему а, природоохранную в нашей стране. но в своем доме мы можем mm -hmm. что-то изменить, правильно? И своим женщинам рассказать, что можно изменить. В своей общине что-то изменить. Поэтому мы начинаем этот проект и начинаем говорить о том, что еврейские тексты дают нам базу для этого, для позитивных изменений а, окружающей среды. Кто mm -hmm. еще что увидел в этом отрывке, расскажите, пожалуйста. Мне пришла такая, да. такая мысль. Сейчас, секундочку. А... Человек ведь может из лучших побуждений что-то сделать, и ему будет казаться на тот момент, что он это просто улучшает. Например, uh -huh. в пустыне сделать канал, uh -huh. вот, провести, допустим, канал от одного водоема к другому через болото. И болото, оно может высохнуть, и исчезнет целая экосистема. Но зато человек будет, будет думать о том, что он нарушает пустыню, и появляются какие-то оазисы, но в то же время исчезает другая экосистема. То есть человек он будет стараться улучшать, но по факту он может испортить. Uh -huh. Поэтому задача человека, например, в этом саду была вот именно ухаживать так, чтобы ну, не придумывать каких-то так своих вот этих вот моделей, да, устройства сада, а именно ухаживать за прекрасным творением Божьим, да, за растениями, вот, ухаживать так, чтобы сохранять вот это прекрасное. Спасибо, Лолит, это очень хороший комментарий, потому что Мидраш рассматривает вот этот отрывок как часть беседы Всевышнего с Адамом, когда он поместил его в Ганедон, показал красоты своего творения и предупредил, чтобы Адам не разрушал этот чудесный мир так как в этом случае восстановить будет некому, ну, конечно, кроме Всевышнего. И по сравнению с эпохой создания этого Медраша, у человека сейчас гораздо больше возможностей разрушить мир. Вы как вы правильно сказали, вот осушение, например, да, и в Израиле осушали Кенерет, и там была такая мини-катастрофа, и тут у нас множество рек поворачивали вспять и осушали болота и все прочее там, тоже потом были негативные да. последствия, да, вот Орал, трагедия, мы, ну, мы их множество не будем сейчас перечислять, и поэтому отсюда из этого мидраша что мы можем вывести? Что существует общая ответственность человечества за обеспечение защиты и целостности всей планеты. Не вот твоего локального участка, а нужно смотреть глобально на эти вещи, как вы правильно сказали. То есть из этих отрывков что мы увидели? Что человек является ответственным. Этот мир прекрасен. Красота – это одна из первичных потребностей человека. Но утверждение о том, что мир может удовлетворить его потребности, идет лишь вторым. Вот, посмотрите, мы видим. На, в этом отрывочке, вот, смотрите еще раз внимательно. Посмотри на мои творения, они прекрасны, вот красота. И все это я создал для тебя, то есть удовлетворение человеческих потребностей. И давайте будем стараться сохранить, а, сохранить вот эту красоту в первозданном виде, используя все это рационально. И именно это является основой идеи устойчивого развития, о которой вам подробнее расскажет Елена. Ой, а можно мне одно слово буквально? Ну, не одно, но несколько. А мне вот пришло в голову, знаете, как э, маме маленький маленького ребенка, но ну, и уже не первого, мне вот из этого отрывка пришло в голову следующее, что когда мы дарим ребенку игрушку, он начинает верить то, что даже если он ее испортил, то ему подарят все равно новую. И как раз, наверное, в этом и есть наша проблема, что мы э, верим искренне в то, что то, что мы испортили, как-то вернется даже без нашего участия, а это, к сожалению, не так. Угу. Спасибо, Интересно. Юль. Да. Нам месяц. надо перестать быть детьми в данном случае. Да? Взять на себя ответственность и стать взрослыми. Вот к чему нас <с призывают все эти тексты. Взять ответственность. Не просто получать, когда нам удобно, и ждать, что все равно все исправится, нам дадут новое. А нет. Спасибо. Спасибо, Юрий. Катя, я теперь включаю демонстрацию экрана, да? Союз сама прям. А-а-а. Хотя отключилась. Теперь я. Девочки, я хочу начать свою презентацию с показа очень короткого, но очень воодушевляющего ролика. Вообще-то это, как сказать, не по теме нашей, но для меня оказал этот ролик очень большое воздействие, можно сказать, прям перевернул мое сознание и оказал очень вдохновляющее и воодушевляющее действие. Только я его почему-то не вижу. Этот свой ролик. Подождите секундочку. Вот правильно, надо что-нибудь случиться. Что? что случится. Так. Так. Ага. Ну так то он есть у меня. Одну секунду, одну секунду. Вот Лена сейчас продемонстрировала устойчивость. Что? А Стрессоустойчивость, <смех> <смех> стресс, да? Уже другая да. устойчивость. Да. Устойчивость, она знаете ли, всегда устойчивость. Угу. Во всем интересно А, это сейчас мой экран или не мой я почему-то открыла и не идет нет. Да, ну никакого пока экрана нет да я чувствую что нет так еще разочек давай запускаем у меня почему-то здесь нет ничего так. мы полюбуемся видами а -а -а -а. я ничего не понимаю у меня этот самый м, отключался. Ну, давайте я сейчас еще разочек, очень извиняюсь. А, отключался у меня. М, отключи, отключи демонстрацию экрана и открою этот ролик. А потом запусти демонстрацию. Может, так? Он у меня открыт. Ты понимаешь? Значит, теперь демонстрацию. Запусти понимаешь. демонстрацию теперь. Только флажок поставить, чтобы использовать обуком. А, все, нашлось, девочки, отлично. Mm -hmm. Пошло. Очень ролик. Видите, да? У вас появилось что-то на экране? Да. Yeah. Его... Не пошел он сначала. Смотрите, ролик. Дизайн, where we're going from here. Слова оказались воодушевляющие, если вы поняли кто-то. Да? <с terrify> на английском кто-то понял? Нет. нет. <смех> если мы хотим выжить на этой планете, то уже сейчас, уже здесь мы должны планировать наше будущее. <смех> если смотреть весь ролик, то он вообще как бы вообще необыкновенно красивый. И вот эта часть, она оказалась для меня особенно воодушевляющей. Прям после этих слов я говорю, я э, несколько дней была сама не своя. Ну ладно, говорим о 17 целях устойчивого развития. Что же это такое, откуда это и как это для нас? Э, в середине 60-х годов э, прошлого столетия, мы уже говорим 20 -го века, проблема окружающей среды оказались в центре внимания мировой общественности. Встали вопросы. Катюш, слайд, где там два вопросика изображены. Можно? Угу. Вот. Если человечество не изменит своего отношения к окружающей среде, насколько хватит ее ресурсов до самовосстановления, ресурсов самовосстановления до гибели нашей цивилизации? И второй вопрос. Когда наша планета окажется захваченной мировым экологическим кризисом, затрагивающим каждого жителя Земли? Можно второй слайд, Катюш? Для нахождения ответа на эти вопросы стали проводить многочисленные исследования. Большое влияние на мировое сообщество оказала работа группы ученых проекта глобальных угроз человечеству во главе с ученым Деннисом Медоузом. По результатам проведенного исследования была опубликована книга «Пределы роста», которая сразу стала очень популярна во всем мире. Основная идея книги заключается в том, что сложившийся механизм формирования и удовлетворения потребностей всего возрастающего народа населения нашей планеты неизбежно ведет к катастрофе. Для доказательства своей гипотезы, которые разработаны динамическую модель, которая называлась World 3, модель 3, э, мир 3. В основу модели были заложены пять компонентов: ускоряющаяся индустриализация, рост народонаселения, необеспеченность людей продуктами питания, истощение природных ресурсов, ухудшение состояния окружающей среды, в основном связанное с ее загрязнением. Результаты исследований были как очень пессимистические, так в то же время и оптимистические. Эти результаты были представлены Денисом в 1972 году в его докладе на заседании Римского клуба, в ходе которого он впервые и ввел термин «устойчивое развитие». По-английски это «sustainable development». Справка городин Римский клуб – это международная общественная организация, основанная в 1968 году, объединяющая представителей мировой политической, финансовой, культурной и научной элиты, которые как раз и занимались вопросами охраны окружающей среды. Следующий слайд, Петюша. Доклад вызвал широкое обсуждение в научном мире, и результатом этого обсуждения стало проведение в 1983 году конференции ООН и создание при ООН Комиссии по окружающей среде. Программа комиссии исходила из того, что окружающую среду и развитие цивилизации нельзя рассматривать раздельно. Они неотделимы друг от друга. Это ознаменит. Навала включение международного сообщества в решение проблем защиты окружающей среды на государственном уровне для изменения существующих тенденций столь пессимистического развития мирового сообщества. И уже в 1987 году, по инициативе генерального секретаря ООН была создана международная комиссия по окружающей среде и развитию, которую на тот момент возглавила премьер-министр Норвегии Бру харлинг Брунтланд. В задачи комиссии входила выработка предложений долгосрочных стратегий, а также рассмотрение способов и средств, с использованием которых мировое сообщество смогло бы эффективно решать проблемы окружающей среды. На последующей конференции ООН по окружающей среде и развитию в 1992 году была разработана концепция устойчивого развития. Устойчивое развитие было определено как обеспечивающее высокое качество жизни для людей нынешнего и будущих поколений общества. Термин ⁇ sustainable development ⁇⁇ устойчивое развитие. Таким образом, получается, есть отражение, разработанное учеными концептуальной модели с тремя основными аспектами. Экономическим, социальным и экологическим. Согласно данной модели, устойчивое развитие должно принимать во внимание все три области. Поэтому, видите, кружочки одинаковые да, для каждого Я Несколько слов по каждой составляющей. С экологической точки зрения устойчивое развитие обеспечивает целостность, и жизнеспособность биологических и физических природных систем. Основное внимание здесь уделяется сохранению их способности к изменениям самовосстановления. Социально-экономическая составляющая, так или иначе, как вы сейчас услышите, тоже связана с экологическим аспектом. Социальные составляющие устойчивости развития направлены на сохранение стабильности существующих социальных и культурных систем и сокращение числа разрушительных конфликтов между людьми. Важным аспектом такого подхода является справедливое распределение ресурсов и возможностей между всеми членами человеческого общества, сохранение культурного капитала, капитала и многообразия. Экономический аспект подразумевает оптимальное использование ограниченных природных ресурсов, и применение экологичных природных и материалов, сберегающих природу, переработку сырья, создание экологически приемлемой продукции, минимизацию переработки и уничтожение, правильное уничтожение отходов. Как мы видим, главная мысль концепции устойчивого развития состоит как раз в необходимости гармонизации отношений человека, и общества и природных их согласованных изменений по эволюции. Здесь можно немножко поговорить, пообсуждать, что же такое по как вы понимаете этот термин? С двух ваших ответов. Понятно ли вот эта приставочка «ко»? «по»? Понятно, мы знаем, что эволюция такое, да, это развитие, это поступательное движение вперед, позитивное движение вперед. А что же такое ко? Это латинская приставочка, которая обозначает совместное действие. То есть действительно человек, природа, общество должны быть в гармоничных отношениях и вносить каждый вклад в сохранение природы, в сохранение окружающей среды, не нанося ей ущерб. Двигаемся дальше. В 2002 году состоялся всемирный саммит, по устойчивому развитию, который получил название ЦУРП-10, то есть 10 лет спустя. Да? На, этом, на этом саммите был проведен анализ сложностей на пути реализации идеи устойчивого развития. Обозначены ключевые вопросы, намечены задачи для достижения поставленных целей. В 2012 году, еще через 10 лет, состоялась конференция ООН по устойчивому развитию, который назвали по месту ее проведения РИО плюс 20. Основным результатом этой конференции стало принятие очень важного документа. Будущее, которое мы хотим, так называлось этот документ, и который подписали 192 государства, члены ООН. Была создана рабочая группа, теперь уже по разработке комплекса целей устойчивого развития которое мы вот кратко называем ЦУР. И, наконец, в 2015 году состоялось пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН и принятие э, того самого документа, который называется «Преобразование нашего мира. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», который уже подписали все э, страны-члены ООН 193 государства. Давайте же посмотрим, что это за 17 целей. Катюш, отключайся, буду подключаться я. Готово. Итак, очень небольшой такой ролик. знаем, что это за 17 целей устойчивого развития. На разработку этих 17 целей ушло 3 года. Было вовлечено, там есть слайдик, но мы его пропустим, потому что у меня вот сейчас еще один вам показ. Было вовлечено 7 миллионов человек. Проведено 83 национальных исследования, то есть задействованы огромные ресурсы. Понятно, что я грякну ее. Стабильность не нужна. Катя, беру... молодец. <свят> <свят> <свят> да. его не хотели пускать. Я выключила сейчас вообще весь звук. Лена, включи, пожалуйста, свой. Да. Спасибо. Какая интрига появилась. <свят> Первый раз такой на вебинаре. Вот оно устойчивость, да? Чувствуете? Я еще раз говорю, что огромные ресурсы были задействованы, и не просто для того, чтобы эти 17 целей да, обозначить. Для каждой из целей были прописаны свои задачи. Всего 169 специфических задач разработано и обозначены 300 индикаторов достижений. На сегодняшний день официальный список показателей или индикаторов, включающий себя все доработки, можно найти в интернете или, конечно, на сайте ООН. Я вам покажу два как бы, источника, по которым можно хорошо и подробно ознакомиться с СССР. 17 целями. Опять почему-то я их не вижу. Так, вот она и есть. О, есть. Пошли. А, вот такой э, сайт, вообще это Википедия, да? а, смотрите, э, ссылочка есть у меня в презентации, если нужно, то я потом пришлю эти ссылочки. Вот они все, э, 17 целей, э, нам наиболее близка 15 цель, смотрите, если мы на нее нажимаем, то мы попадаем вот в такую табличку. Где обозначены задачи да, для достижения данной цели и показатели, индикаторы достижения? То есть, какая смотрите в 2020 году обеспечить сохранение, восстановление, устойчивое использование наземных и внутренних лесноводных экосистем, их услуг, в частности лесов водно-болотных и горы, засушливые земель в соответствии с обязательствами по международным соглашениям. Есть два показателя. То есть нужно принимать э, площадь лесов, долю площади лесов, да, отлучшей площади земли. Или другой э, индикатор. Нужно рассматривать долю важных для наземного и пресноводного биоразнообразия участков, находящихся под ход охраняемой территории под типом экосистем. То есть Смотрите, если мы захотим да, в наш проект по экологии внести обоснование, что этот проект направлен на решение, на достижение одной из целей да, устойчивого развития, то можем обратиться вот к таким источникам и посмотреть, что мы можем сделать да, в этом направлении. Сейчас я останавливаю и покажу вам еще один очень сайт, очень-очень тоже э, прикольненький. Сейчас я его открою. Очень красивый. Это сайт ООН. Э, ну, на русском языке. Вот он. Открываю. Очень-очень информативный. Смотрите, есть основные сведения. такое э, так сказать, закладочка, да. И можно получить информацию, как разрабатывались цели устойчивого развития. Есть закладочка, где рассказывается, какие компании, какие акции проводятся в настоящее время или уже проводились по тому или иному направлению. А сами цели, вот они обозначены. Также, я думаю, что вы нажимаете, попадаете в определенную цель и где формулируются задачи. Есть призыв принять участие в то или ином мероприятии, то или иной акции. Нам очень важны партнерские отношения, да, и мы можем найти здесь вот друзей или организации партнеры для совместных каких-то действий. Или наоборот присоединиться можем, да, или посмотреть, кто чем занимается. Есть материалы, текстовые или мультимедиа. Ну и еще дополнительные ресурсы для использования. Но сами это прикол. Смотрите, какая красота. Вы нажимаете на какую-то цель. Она переворачивается, эта закладочка. Вы нажимаете подробнее, и там э, выходят задачи. Давайте дойдем до... Вот, смотрите, какой... Э, видно вам? Да? Гендерная равенство? Нет, нет, нет. Например, там, у меня закрывают это... Наш, нам, нашу... Галерея. Ага, да, чистая вода и санитария. Вот, мы открываем, да, нажимаем на трубе, немножечко медленно грузится этот сайт. Ту -ту -ту -ту -ту -ту. А грузится. Ничего страшного, нам главное понять принцип. Мы же сейчас работаем с Да, сайт. да, да. Принцип чистый, Открывается цель, опять же можно найти вот смотрите факты и цифры задачи полезные ссылки по данной тематике даже COVID 19 здесь охвачено а, представляете все как актуализировано все актуализировано и очень интересно очень красочный такой вот сайт очень спасибо будем работать с ним да восстанавливаю пошли Катюш э, слайд у меня нашу презентацию <coughs> Да, можно еще один слайд поменять, Вот это тоже мы прошли, можем двигаться дальше. Цели в области устойчивого развития являются своеобразным призывом к действию исходящих от всех стран, причем бедных, богатых, среднеразвитых. Он нацелен на улучшение благосостояния и защиту нашей планеты. Государства признают, что меры по ликвидации бедности должны приниматься параллельным усилием наращивания экономического роста и решения целого ряда вопросов в области образования, здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства, а также наряду с, э, с действием по борьбе с изменением климата и защитой окружающей среды. Мы, будучи женщинами-лидерами, не можем остаться в стороне. Собственно говоря, и вся деятельность проекта Кешер – это вклад, достижения цели устойчивого развития человечества. И думаю, что вы здесь со мной с этим согласитесь. И теперь вот программа наша, иудаизм, экология, устойчивость, создает нам новый вектор действий наших, нацеливает на практические действия в сфере экологии. Почему мы выбрали экологию? Вам, во-первых, Ира рассказала. Добавлю еще лишь то, что, посмотрите, вот на диаграмме, да, которая справа показана. Как мало усилий в нашей стране производится в отношении э, сферы экологической э, составляющей да, концепции устойчивого развития. Если считается, и на самом деле предпринимаются определенные шаги, что уделяется большое внимание экономическим вопросам, так или иначе рассматриваются социальные вопросы, то с точки зрения сохранения окружающей среды, сохранения природы, Делается очень мало, поэтому вот и мы тоже включаемся в эту деятельность. Предполагаемая проектная деятельность, мы говорили, да, Ира говорила, что в рамках этой программы можно для себя решить, чем мы будем заниматься, да, в рамках нашего города, может быть, нашего района, да, чем именно будем заниматься. Как находить идеи, чем заняться? Как вы думаете? Идею для проекта, как найти? Вы же будете разрабатывать дальше проекты, да? И вот понять, чем же заняться? Откуда могут поступать эти идеи? Варианты ответов? Включайтесь, девочки. Ну, во-первых, мы живем да, в определенном, я не знаю, на определенной улице, на определенном, в определенном городе, в определенном районе. Видим, что происходит. Да? Видим, что вот э, э, мусорки переполнены. Например, у нас на даче, да, я сегодня рассказала, <свызывая> И рассказала, что я дачница. У нас стоят контейнеры, которые к концу выходных вы не представляете, что там творится. Это просто свалка. А решение этой проблемы очень простое. Нужно привести один большой контейнер. Да? То есть э, понятно, что это с одной стороны может э, проект достать, да, с другой стороны просто нужно задействовать органы, наверное, и раз, и два, и три. Вот я это пока дело не довела до конца, хотя уже начала. Я была в той компании, которая вот, занимается вывозом мусора, и сказала, что смешно для такого количества э, участков, да, садов и близлежащих деревен ставить вот какие-то два маленьких контейнера. Еще как мы можем узнавать? Микрофоны не, если... не слышно, потому что нас выключила Катерина. Да. Лена попытаться включить, но не получается. Как сегодня в процессе обмена опытом. У нас сейчас еще будет одна участница, которая расскажет нам свой опыт. Лена рассказала про борьбу с дачным начальством да. Угу. Да. компании мусора уборочной. Можно, да, опыт. Когда вы были... Можно э, поговорить со специалистами, да в той или иной сфере, можно, как я сказала, наблюдение, а можно познакомиться с программой устойчивого развития региона. Вот такая, такие программы устойчивого развития, в принципе, приняты и в России целиком, и по каждому региону, и даже для каждой области. Важно помнить о значимости развивать при этом содружество и партнерство. Это не только расширяет аудиторию охват и вовлечения, да, но и дает возможность нам увеличить ресурсы. Да, такое сотрудничество очень важно. Ценность таких связей будет особенно как бы, высока, когда это будут неодноразовые какие-то действия, да, позвали и забыли про этих партнеров, но поддерживать это, эти связи стабильными. При этом получается, что решая вопросы экологического характера, но развивая при этом контакты, связи, объединяясь для проведения мероприятий с другими жителями нашего города. Для нас это, наверное, очень важно, с другими представителями национальных общин или сообществ. НКО, да? государственные да. структуры, что они же цура реализуют. Угу. Мы вносим еще и вклад в построение добрососедских отношений в обществе. Что это тоже является одной, кстати, из целей устойчивого развития. И закончить свою презентацию я хочу небольшим отрывком из интервью с Ириной Кондрашиной, председателем ТОС «Высота советского района города Волгограда». Думаю, что Светлана Поддубицкая знает да, такой ТОС. Я присутствовала на одном из тренингов, где она как раз сообщала о 17 целях устойчивого развития. И то, как она это делала, настолько произвело на меня впечатление, что я стала искать, что это за женщина, кто она, как она, и вот нашла с ней интервью. Послушайте. Сейчас, одну секунду. Сейчас сосредоточимся. Вот она. Вот я включаю. Что-то у меня не включается, демонстрация экрана. Ага, а что? Пока не видим. Видите? А вот все. Есть, есть. Да, да, да. да. я сделаю польское. И пошли. У нее сейчас учусь фандрайзингу, обучалась успешным коммуникациям. Это тоже важно, чтобы выстраивать диалог. Обучалась целям устойчивого развития. Про них тоже хочу сказать прям буквально чуть-чуть. Дело в том, что иногда мы смотрим на свои проблемы, на свою территорию, как будто бы под лупой. Мы видим мелкие какие-то детали, что у нас где-то течет или что-то где-то у нас не соответствует. И редко смотрим на это глобально, с такой высокой точки зрения. И вот цели устойчивого развития, которые приняли все страны ООН и выделили, что их 17, это цели, которые разделяет все человечество. Нельзя сказать, чтобы кто-то не был заинтересован в их разрешении. И взглянув на свой ТОС, мы поняли, что и у нас среди этих 17 целей устойчивого развития есть три ведущих. Это здоровье и благополучие граждан. Это чистая вода и санитария, поэтому мы занимаемся родником, хотим благоустроить пруд. И цель номер 11 – устойчивые города. Это как раз о том, чтобы у нас были все коммуникации, дороги, чтобы мы были устойчивым поселком. И вот это видение глобальное, оно тоже помогает двигаться вперед. Иногда кажется, что глобально мыслить непродуктивно, потому что мы не можем решить все и сразу, как не можем отопить космос, мы не можем накормить всех жаждущих и голодных. Но мы можем сделать один шаг к этому, кто-то сделает еще один шаг. И таким образом мы все-таки продвигаемся к решению глобальных целей. Ну вот здесь я остановлюсь. Здорово сказала, правда? Мне кажется, вот она передала вообще принцип, я не знаю, не принцип, а смысл деятельности проекта Кеша, да, маленькими шагами двигаться к чему-то большому. Да? И, и, и пусть наша программа по экологии тоже будет маленькими шажками. Мы будем приближаться к сохранению окружающей среды на нашей планете и счастливому проживанию нашего поколения и всех последующих. Спасибо, Лен. А теперь хотелось бы узнать, какие уже маленькие шаги вы сделали. Катюш, можно последний слайд в направлении экологии? Мы же не случайно все собрались с этой почему-то интересно. Сам последний. Вот следующий, Катюш. Вот. вот он, да. Расскажите, Юль, может быть, с себя начнем? Пример вашего экологического опыта. Что делали, какие проблемы... Ну, да, э, э, Ирич, может, Юля там отошла? Я да, уже на месяц. На месте, да. Может... Наш с тобой опыт. Что мы уже делали полезного? Да, мы э, с девятнадцатого года, с весны 2019 -го года э, неоднократно участвовали в озеленении нашего города и даже региона. Так, весной 2019 года мы к 9 мая в нашем городе выбрали небольшой сквер возле областного молодежного центра для того, чтобы украсить его перед тем, как там пройдут выступления для ветеранов Великой Отечественной войны и совместно с нашими партнерами из других диаспор и при поддержке Национального парка «Угра». Мы украшали цветами и кустарниками вот эту, этот скверик небольшой. Вот. Было очень здорово, это очень, ну, это очень интересный такой труд, понимаете, да? что это ну, не, не за столом, а лопата, это перчатки, это земля, это, это, вот не, это не про красоту, Э, там причесок и прочего. Это про красоту вокруг нас в полном смысле слова, которая требует приложения, конечно, рук. И вот мы сажали эти цветы, их там было очень много, 80 саженцев цветов и около 24 саженцев кустарников. Были мужчины, были женщины, представители, э, руководители диаспор взяли лопаты и копали лунки, а женщины сажали. Было здорово. Потом э, в рамках нашего э, первого и довольно успешного проекта межнационального «Ростки дружбы» мы э, совместно с национальным уже полюбившимся нам парком «Угра» э, мы э, сажали, мы сажали, э, так, Антонина, подскажи, пожалуйста, что мы сажали в первый раз, я уже путаю. Когда мы Дубки мы сажали. мы сажали на склоне, на так, как... мы, плохую погоду я помню фотографии погода была очень не очень вернее да не очень хорошая да мы были в, Все были в восторге участницы угу. молодцы вот. большие молодцы и мы называли посадку дубов нашей аллей дружбы между представителями различных национальностей дружбы у нас они рощей посажены они а аллеи Рощи, ну, да. маленькая роща наших дубов вот и в общем и целом контакт налажен и с вот национальным парком и мы познакомились с нашим с нашими государственными управленцами которые занимаются отчасти вот, облагораживанием нашего города в общем надеемся что удастся и после выхода из ковидной вот такой ситуации, опять массово отправиться с нашими коллегами из других национальных групп, отправиться снова на посадки в Национальный парк Угра. Спасибо, девочки, спасибо, да. Юля, спасибо, Тоня. Поделитесь, пожалуйста, кто еще что делал в своих городах? Свет, Ирин Ларис, Лолита? Можно мне поделиться своим опытом? Да, Орли, вообще да. замечательно. В 2002 году мы сделали аллею дружбы в центре города. Через год ее снесли. Администрация нам помогала, 250 саженцев тополей нам выдал. Диаспоры помогали. Еврейское общество, немецкое общество и казахское общество. Вот три общества, которые ходили, поливали и все остальное делали, что нужно но пришли предприниматели, которые заплатили больше, и теперь там совершенно другая аллея. Вы храните вашу аллею, пожалуйста, Юлия, и обязательно пишите письма в администрацию, чтобы они за, закрепили это за вами. Потому да. что в 2004 году ее снесли у нас. Но это у нас, счастье, не в городе это находится, а в пределах национального парка Угра, так что там никто покушаться не будет. Ну, мало ли, лучше всего писать письма, и чтобы закрепили за вами, за обществами, именно вот этот парк, аллею вашу. Спасибо да, большое. Потому, Я хотела добавить, что, кстати говоря, вот о, той, о, о том нашем большом добром деле, которое... Я, кстати, 8,5 месяцев беременности совершала вместе с другими женщинами и мужчинами к 9 мая. Вот в этом сквере добрые жители соседних домов выкопали себе наши кустарники замечательные. Ну, конечно, проходящие мимо дети посрывали цветы, но, к счастью, на 9 мая, конечно, цветы еще были, еще какое-то время. Но, тем не менее, да, людей добрых очень много, и именно поэтому во второй раз мы сажать уже поехали на территорию национального парка для того, чтобы наши усилия э, вот, ну, не, не испоганили такие... Не были напрасными. Ну, да. Понимаете, да. поэтому мы занимаемся э, воспитанием экологического мышления, экологической культуры населения. Если мы не начнем об этом говорить, никто не начнет, да, начните. Нужно со школы это начинать. Да, а если у вас есть из дома. Вот, да, из да, собственной да. жизни. А, у меня у подруги а, пятеро детей. Один старшенький шестой в армии, ну, пять, да. Она их заставляет а, по дому что-то делать, во дворе. Сами живут они в Краснодаре в станице. Так она заставляет их собирать возле своего мусора, который там рядом раз, раз, разбрасывают люди. Она их учит. Почему бы это в школах не преподавать? Почему бы это в колледжах? Люди ходят, собирают те же самые... Вот мы ездили на пляж, собирали. Кто-то там нагадил, кто-то там что-то поджег. Из-за этого и пожары и остальное идет. Мы пришли студентами. И начали собираться. 25 мешков мы вывезли. Угу. Пришли потом другие. И эти же 30 уже, 50 мешков нам навалили. Оставили. Ну, видите, к сожалению, поэтому говорят о низком уровне экологической но, культуры. Я хочу просто сказать еще, что, конечно, нельзя сказать, что в школах этому не обучают и об этом не говорят. Конечно, обучают, конечно, говорят, но вот, наверное, недостаточно. И, и, и наши проекты в рамках вот программы да, «Экология и устойчивость» могут быть связаны в том числе и с какими-то образовательными акциями. Конечно, спасибо большое. Ирина, а опыты других стран, допустим, Беларуси, я там, к сожалению, не была, но говорят очень там чисто. Очень чисто. Да, да, мы там, мы там были, которые в состав России, говорят, тоже идеальная чистота. каким то образом они же добились? С большими штрафами, высокими штрафами. Вы в ну, Волгограде где-то участвовали? Я, в принципе, к, к этому и подвожу. Мне кажется, что должны быть просто видеокамеры, и людей, видимо, нужно вот, э, просто наказывать. Потому что на самом деле, э, ну, то, что, то, что вижу я, вот выходя просто в подъезд, э, с подъезда в квартал, ну ужас, уже, с Летом, допустим, находясь на берегу Волги, то есть люди приходят, и такое впечатление, то есть когда вот они собираются и уходят назад домой, что они больше сюда повторно не придут, после себя оставляют горы мусора. Ну как с этим бороться? Не будешь же каждому проводить, я, я даже не знаю, там новую читать какое-то нравоучение, что ли, объяснять, что так нельзя. Но это, по-моему, ну, это элементарно. Это, это на бытовом уровне. Свет, А все можно должно. спросить? Вы что-то делали конкретно вот, под решении какого-то экологического ну, вопроса? Ну, ну, конкретно в каких-то таких вот массовых акциях, допустим, лично я не участвовала, но. Элементарно, то, что, допустим, от меня зависит, я, я, я ну, не, не приукрашиваю. Так на самом деле, я, не, я никогда не выброшу элементарно бумажку, там пакет с мусором, куда-то помимо урны. Вот. Ну, что я хочу сказать, допустим, там мусор, озеленение, да, это хорошо, но плюс ко всему, ну, наверное, может быть, если уже заговорили про экологию, то, наверное, допустим, мне глаза мозолят, еще бездомные животные. Они мне. Вот, вот, вот очень мазорит глаза. Это, Мне кажется, это вообще вот ужасно. Я, например, с большим состраданием а, смотрю на вот этих бездомных животных, на кошек, на собак. Если Понятно. честно, ну вот э, да, я еще состою в группе, вот нас там несколько человек, которые помогают. Вот, э, мы, мы связаны, э, значит, э, ой, уже все, уже все, все слова вы, вылетели из головы. выключили звук, свете. Нет, вы без звука. Нет, вы без звука. Это у вас микрофон выключен. Отключить. Вероятно, это что-то произошло у нее с интернетом, потому что ей никто не... Откроет. Сейчас слышно меня, видно, нет? То есть нас а, да. вот, да, слышно, да. то, то есть, вот ну, на, на моем счету, допустим, несколько спасенных собак, кошек. Ну вот, вот. Хорошо, но мы будем думать, как дальше развиваться. Ирина Сунцова, вы что-то делаете в Оренбурге? Да, Смотри, да. она написала в чате. Там много, много написала, да. Много написала. Напишет, мы сажали. А, меня около... Отключен, я написала, да. Да, ну мы давай, около... Поговори. Саж... Сажали. Да, мы, Ну Мы около снаблога, да, посадили ту там, ну, помимо цветов высадили, сейчас в зиму их закрыли. А, ну, то, что в городе раздельно собирается пластик, у нас отдельно стоят а, для сбора именно пищевого пластика, для технического пластика. У Оравнеры вот, озеленяли несколько лет назад, в «Зеленом патруле» участвовали, у меня ребенок даже с Карповым, зажали вместе ель, есть на сайте администрации они. А помимо mm -hmm. этого, макулатуру мы сдаем периодически, переработку, то, что собираем коробки. У нас Это привозят, много. собирают. И точно, да, они ее точно перерабатывают, потому что фирма, которая этим занимается, специализируется. Они делают перфяные горшки потом из них. Класс. Да. Полезно. Молодцы. Ну да, то есть мы точно знаем, что они это делают. Но пока вот так у нас. Спасибо. А у нас Спасибо большая проблема же. с мусором в этом году, вот с этим региональным оператором у нас э и у прокурорских очень много предупреждений у них. То есть они был период, они вообще не вывозили, сейчас у них... Идет смена контейнеров площадок, они никак не могут поделить, кто все-таки за это отвечает управляшки, либо оператор, либо администрация. ну посмотрим, как раз, я думаю, они к апрелю решат у нас эту тему. Очень, очень остро. Ну и так же, как бездомные животные тоже, у нас уже начали нападать. Я не знаю, как в других регионах, у нас начали нападать собаки. Потому что, конечно, очень большим количеством. У меня ребенок не гуляет с собакой. Ну, я представляю, Сейчас он и тоже Вер. говорит, сколько там много всего. У них, да, у нас маленькая собака. Опять-таки, выставят... вы это виноваты люди. Собак... Не ну, я согласна, да. И причем о, вот этот закон, да, о гуманном отношении у нас нет сейчас. Приюта для них. О, прокурор вынес предписание городу построить все-таки муниципальный приют. Но пока проблема как бы не решена и непонятно, как это будет выглядеть. Есть несколько частных, которые пристраивают. Ну, конечно, мы все понимаем, что их ресурсы, возможности... Да, конечно, Они да. не, не могут собрать всех собак в городе. И, так, к сожалению, даже если их стерилизуют, у нас начали появляться собаки желтыми бирками в вот, первый год. Все равно, к сожалению, люди, вот это вот отношение людей к собакам, когда взяли, поиграли и выкинули, конечно, популяция их увеличивает. И по экзюпери. Да, мы в ответе, да. У нас около подъезда штук шесть кошек, которых мы кормим всем подъездом. Но, к сожалению, да. вот да. собаки рвут. Да. Спасибо, бродяги. видите, сколько двигается. Спасибо, Ирина, большое. Ну, Ларис, Лолит, вы... у вас какой-то Я... опыт есть? Спасибо, Ирина. Да. Лариса из Липецка и Лалита из Таганрога. Да. Расскажите, у вас каких какой-то был опыт экологический? Ну, вот, например, у нас в Таганроге вообще никакого опыта в этой области нет. Ну, возможно, можно предложить провести акцию в общении, предложить, допустим, каждому там посмотреть по месту жительства, где можно рассортировать, допустим, угу. Допустим, пластик отдельно, где можно, можно какие-то сделать таблички, допустим, собственными да, усилиями, согласовавшись с городской администрацией. Ну, Что-то можно придумать внутри, там, собирать в общине, там, допустим, раздельный мусор, разделять его уже, uh -huh. чтобы все это в общей куче. Ну, то есть можно придумать такие моменты, но опыта у нас никакого. Спасибо, вот как раз будем обмениваться опытом. Спасибо, Лолит. Ну, нам угу. есть куда расти, куда учиться, и у нас есть конкретный пример а, еще одного экологического направления в городе Самаре. Лен, прошу тебя. Да, добрый вечер еще раз. Я вот сейчас слушала и думаю, мы тоже это, буквально перед пандемией поставили как контейнер для крышечек вот этих пластиковых, но пока что все пусто, так как <смех> так как никаких мероприятий не проводилось синагоги синагоге, естественно, это пустые пока контейнеры, но со временем, я думаю, крышечками от пластиковых будут напол наполняться. А еще Анаис подумала о том, что, к сожалению, <смех> если бы слушали первую, вот, о чем ир говорила, что нужно... Как также там было написано, сказал Господь Адаму что содержи да там этого другого мира у тебя не будет если испортишь вот если об этом будет, некому некому будет некому будет да, восстановить да, да, да, да, да, да, некому да. будет восстановить в общем да и я думаю что э, тут очень хорошо сочетается пословица что чисто там где не убирают э, чисто там нигде убирают а где не мусорит. мы uh -huh. качественно замусорили свою планету я думаю что теперь вот вынужден прикладывать огромные усилия, вкладывать огромные средства и финансы и все на свете, да, ресурсы огромные для того, чтобы хоть как-то более-менее привести планету в такое в божеское состояние. Uh -huh. И, конечно же, я думаю, что те люди, которые пространство, в котором живут, воспринимают как свое, то там, наверное, все-таки и чище, потому что вот нас в городе я часто натыкаюсь на такие акции волонтерские. Наш волонтер хестов в этом участвовали, вот я видела, депутат очень любят в этом участвовать, у нас по городу ходить в дворах убираться, там деревья подпилить, еще что-то убираться. Вот. Я на это всегда смотрю думаю, вот эти жители, вот как вышли бы вышли, сами тут убрали, ну что, ты пришел там в чужой двор. <говорит> вот. а, но у меня, зато, если лично у меня, ну, у, моей, у моей знакомой, они с мужем тут живут недалеко, у нас чудесное озеро, и вот они с мужем он, к сожалению, умер, но когда был жив, они всегда по весне, выход... в общем, выплывали на лодке, на это озеро его чистили, то есть вот просто так вот, им, потому что хотелось, вот тут уточки живут, это замечательные, да, и поэтому они говорят, ну как, ну грязно же, наше же озеро, и присоединялись жители из, из, из домов, в общем-то, вот это вот такое, по мне это, вот, мне кажется, самая такая хорошая история, uh -huh. вот, да. Вот такие можно такие ну, идеи, скажем, могут быть. А я, я психолог по образованию, и по, по профессии, по вождению, по всему остальному. И я думаю, что моя основная экологическая цель – это венец творения, да, человек, собственно, ради которого этот мир был создан. Я думаю, что вот глобальную цель поставили и Ирина, и Елена, что вот нужно вот пространство вокруг-вокруг как-то вот его создать, улучшить, как-то очистить и вообще как-то делать максимально, максимальное количество усилий, приложить для того, чтобы пространство вокруг нас стало, стало ну, чистым, хорошим и сохранить его для наших будущих поколений. Вот. Но я думаю, что экология человека, <как> экология каждого из нас, она не менее важна, потому что этот мир без человека, и он как-то ну, не имеет смысла абсолютно, правильно? Вот Я семейный психолог, поэтому мы вспоминаем заповедь «Плодитесь и размножайтесь», то есть эта пара была в чудном райском саду, да, и Адам, и Хава, в общем-то. И, соответственно, если у нас хорошо и замечательно в отношениях, то, наверное, и хочется что-то делать для окружающего мира, вот. Поэтому о чем я хочу сказать? Я хочу сказать, что мы будем... Вот я, я буду делать там курс, который вот я вам сейчас расскажу, и он как раз для, для пар. Не для пар, а именно ввиду для тех людей, которые хотят быть в паре, которые думают о том, как их отношения, почему, может быть, не задались. Ну вот что я хотела сказать? Я хотела сказать следующее, что когда люди вступают в брак, то, конечно, прекрасно, если они своим отношением друг к другу умеют создать пространство безопасности, так называемое пространство между. Оно необходимо нам для того, чтобы достичь настоящей любви друг к другу. Эту зону можно метафорически назвать рекой между супругами. В общем-то это река, в которой оба пьют, купаются. Поэтому вода в этой реке должна быть и чистой, и прозрачной. И никоим образом нельзя допускать, чтобы в эту реку сбрасывался мусор. Мусор какой? В виде критики и болезненных замечаний. Их следует, конечно же, по-хорошему заменить на взаимное уважение и безопасное поведение. И вместо заботы о себе, такой, знаете, гипертрофированной заботы о себе, следует побеспокоиться нам всем о пространстве между нами. И мы прекрасно знаем с вами, что все люди разные. Правда ведь мы все разные, абсолютно разные. Кроме различий между людьми, ну так вот, как таковыми, есть различия между мужчинами и женщинами. И не только биологические, безусловно, эти различия, они, конечно же, еще и в психологии. У нас с мужчинами разные ожидания, разные понимание жизни, разные требования к себе и окружающим. И эти различия могут повлечь за собой проблемы в семейной жизни. Если, в общем-то, к этому ну, не относиться так серьезно, то, конечно же, проблемы могут возникнуть. И, наверное, одно из самых распространенных проблем в браке – это нарушение баланса между «давать» и «брать». Брак многие психологи называют окончанием детства. То есть мы когда женимся и выходим замуж, да, все наше детство заканчивается по факту. Вот. И человек в своей жизни проходит три стадии отношений с окружающими. Родители, с родителями, с обществом и с супругами. От родителей мы с вами, ну, при хорошем, скажем так, вот, родителях, да, как бы, да. при хорошей жизни, мы получаем все. Все и сразу, и прям вот, и особо порой не просяют. Многие из нас сами родители, и знаем, что мы бежим вперед, нас еще не успели попросить, а муж все, все, все сделает, правильно? И поэтому все хорошо. В общем-то, общество же, в котором мы живем, ничего не дает нам просто так. Как родители ничего не дают. За все нужно платить, если мы хотим получить то, что нам необходимо. И вот из этих двух стадий, родителей и общество, период пребывания человека под сенью родительского дома, он больше всего воздействует на его отношение к супругу и на ожидание по отношению к тому. Когда мы переходим к третьей стадии, к браку, мы видим перед собой систему, которая должна быть похожа на его отношения с родителями, а не на отношения с окружающим обществом. То есть мы хотим получать все сразу без усилий от наших супруг, правильно? И когда наш партнер, там муж или жена не дает э, то, что мы хотим, ну, просто постигает разочарование жесточайшее, да, мы начинаем обижаться, мы начинаем говорить, что я не за того человека вышла замуж, ну и тогда и там подобное. Я думаю, текст знает каждый из нас. Вот, дальнейший. Вот. И конечно же в этом заключается основная ошибка. Система отношений в браке гораздо больше похожа на систему отношений в обществе. В окружающем мире каждый из нас с вами эгоист, который заботится прежде всего о себе, о собственных нуждах. И как, и как же нам не хочется признавать, что и в брак мы вступали, заботясь прежде всего о своих потребностях. Но от супруга хотим, чтобы он самозабвенно удовлетворял наши потребности, забывая о том, что он от нас хочет ровно, хочет ровно того же самого. Вот. Таким образом, я вот хочу вас пригласить на курс, такой маленький мини-курс, который, наверное, ну, скорее всего, я задумала, что он будет где-то в мае, может быть, ближе к июню, там по времени я ориентируюсь, по экологии супружеских отношений. Курсы, составлены с опорой на классическую психологию семейную и книги «Пошломбайту». Это здание, да, которые про, про как устроен еврейский дом дома, как сохранить мир в еврейском доме. Но упор и акцент на семейную классическую психологию. С участницами, которые придут на этот курс, мы постараемся разобраться в том, почему же именно за этого мужчину мы вышли замуж. И, собственно, что повлиял на этот выбор. Мы, подум мы постараемся увидеть, и буквально, прям буквально увидеть, разобраться со своим, с понятием межличностной границы, а также с механизмами защиты, которые влияют на наше поведение в браке. Пытаемся переключить внимание с гипертрофированной, как я говорила, заботы о себе на улучшение пространства между. И потренируемся в технике переговоров, потому как брак, подразумевает умение договариваться а не продавливать свою точку зрения что мы часто делаем да? ну можно кстати кто-то подчиняется больше быстрее то есть и в итоге никаких переговоров нет а два равных человека должны уметь договариваться находить нечто а, нечто общее чтобы сотрудничать потому что жизнь долгая и это вообще-то сотрудничество по-хорошему вот вот о чем я хотела вам сказать так что кому интересно всех буду приглашать это будет онлайн курс так. Здорово. Не только для своих, но и для, для... для всех. Для всех, да. Для всех. Здорово. Очень интересно. Спасибо. Много экологичности. Вы да? видите, да, как, какая глубокая метафора, да, вода, отношения между супругами да. должны быть чистые. Вот Лена предлагает очистить эту воду таким образом через ее курс. То есть, что мы видим? Что для работы по проекту по экологии направлений множество. Пожалуйста, экология семьи, пожалуйста озеленение района, пожалуйста, помощь животным бездомным, пожалуйста, установка мусорок, раздельное сырье. То есть экопривычки какие-то минимальные мы можем у себя выработать, да? минимальные экологические действия мы можем совершить. И базируемся мы, как евреи, на чем? Все на той же нашей торе. Да? Находим законы, мы только буквально с тремя тревками познакомились, будем знакомиться дальше. У нас есть в каждой теме свои тексты. Так что спасибо вам большое, это было наше такое водное занятие. Я еще два слова скажу, пожалуйста. Я знаете, что вспомнила? Не рассказала вам сразу, вот услышала выступление девочек из других городов вспомнила, что у нас в Калуге, ну многие знают, что Калуга находится всего в 180 километрах от Москвы, так mm -hmm. вот у нас непосредственно прям за окраиной города в соседнем поселке. Сейчас принято решение возвести на весь центральный федеральный округ самый крупный полигон по переработке отходов первого и второго класса опасности. И люди в ужасе, особенно те, чьи дома находятся в 300-500 метрах от планируемого площадки застройки. И возникла в интернете такая... Петиция, которую составили жители ну вот, приближающихся к месту поселков, и поддерживать стали все горожане, независимо от удаленности, и не только горожане, но и люди в регионе в целом. Вот. И участницы Калужской группы проекта «Кешер» в большом составе уже поддержали эту петицию, а также наши подруги из других городов, когда получили ссылку на петицию, тоже приняли участие в поддержке этого документа для того, чтобы избежать для нашего региона такой печальной участи именно в этом месте, где так близко живут люди. Uh -huh. вот, спасибо всем, кто поддержал петицию. Спасибо, Юль. Это еще раз подчеркивает важность совместных усилий. Да? Не просто там кажется, что я могу сделать, это вообще не мои проблемы, меня не касаются. Ну, Они касаются, к сожалению, каждого из нас, да? потому что мы знаем, что экология плохая экология отражается плачевно на всех системах жизнедеятельности. Хотя результатов еще, конечно, нет, и борьба будет, я думаю, длительная, и тем не менее, без усилий, ну, без труда не вы не вытянуть рыбку из труда, поэтому а это что... большой труд, борьба Но... с немецком. А с если, а деньги, если это грамотное решение? А если это грамотно составленный проект, я имею в виду переработка вот этих вот отходов, я уж там не знаю, какие отходы, ну да, они опасные, радиоактивные, радиоактивные отходы, химические отходы, я не знаю, какие, но если это грамотный проект, если он подписан всеми должностными лицами, то, может быть, и ничего. Ну, тут озвучено, я, я слово полигон, да, если бы это просто завод, я не знаю, или полигон, вот как это? Не, ну, завод, конечно, но, но 300 метров до, жили, до жилых строений, это, конечно, туман. Ту, ту, ту, ту, ту, ту. Люди боятся больше всего именно того, что, к сожалению, в нашем государстве зачастую то, что обещают, совсем не соответствует действительности. К сожалению, обещают -то нам, конечно, всем, что это будет супер безопасно проект. И тем не менее, посмотрите, уже тысячи, сотни тысяч людей уже сомневаются в правде, ну, правдивости этих заявлений. И, наверное, у людей есть основания полагать, что нас опять будут водить за нос и держать в дураках. Наверное, те, кто обещают, они могут жить тоже где-то рядом, да, железе там построить. И, в принципе, тогда вот кто делает страшного. этот полигон, просто возле его строят. Правильно, Антонина. А мы будем да. бороться с полигоном, будем подписывать а мы петиции. Мы будем бороться всеми силами. То есть, мы у нас мы нет, ознакомиться. То есть, активности очень много, да, различных, экологических. Выберите что-то для себя. Мы с каждой из вас свяжемся, поговорим, что вы возьмете, что вам ближе. Вот, а теперь хочу, мы хотим вас поблагодарить за участие и а, разойдемся с вопросами, как нам быть дальше, да, что нам делать. И на следующей встрече мы как раз это обсудим в самом начале. Спасибо вам, дорогие девочки. Всем Спасибо, здоровья всем. и до новых встреч. Очень было Держи. приятно. Да? Спасибо. Пока-пока. Познакомиться было приятно со многими. Счастливо. Выходим. Всем пока. Пока. Спокойной ночи. Лабита, счастлива Лариса. Так мы не услышали, но ничего, мы, мы были. Ира. Да. Ирина. Я вот хочу спросить, а кто же тот святой человек, который тебя выручает в полтора часа ведения вебинара? Мой муж. Как тебе повезло, что он дома, а мой муж да. еще в офисе. Не говори, это все пандемия. Если бы не пандемия, он бы не был дома. Все, люблю, целую. Все, целую, пока. Пока. Да, давай. Нет, сколько вы Те же самые пятьсот долларов это же на тренинге Какая -то.